Я, наверное, положу рядом с собой фрукт. Вот такой красивый. Что-то такое некрасивое в середине. Тем не менее, положим это как э, приношение нашему вишвадеве или гонопати. Вот так, возле картиночки гонопати. Я поставлю этот фрукт, рядом положу вот такую агаву и вот такой фрукт амла. А также орешки и банан перед символом.